Гальваническое меднение После фотолитографии заготовки поступают на гальванический участок. Гальваническим осаждением меди создаются необходимые по толщине слой металла в отверстиях печатной платы. Оператор подбирает заготовки с одинаковой площадью покрытия и размещает на штанге, после чего вводит информацию о заготовках в систему. Автооператор забирает подвеску с заготовками и последовательно перемещает по необходимым подготовительным этапам, включая очистку поверхности, микротравление, декопирование. Далее штанга с заготовками опускается в ванну меднения на 60 минут. Для обеспечения хорошей проводимости мы осаждаем около 25 микрон меди на стенке отверстий. Медь осаждается не только на стенке отверстий, но и на поверхность проводников и контактных площадок. В результате при начальной толщине в 18 микрон суммарная толщина базовой и гальванической меди будет составлять 35-40 микрон. При последующих операциях поверх гальванической медиа осаждается 5 микрон гальванического олова для защиты топологии при травлении. Конструкция гальванических ван в сочетании с современными добавками обеспечивает равномерную толщину покрытия как на стенках отверстий, так и на поверхности, несмотря на разную плотность топологии. Процесс покрытия контролируется компьютером для обеспечения требуемых параметров гальванических покрытий. После покрытия толщина осажденной меди проверяется неразрушающим методом. После завершения операции заготовки перемещаются на травление.